Слушаю вас внимательно Проводим вопрос по поводу предстоящего народного голосования У нас три простых вопроса, ответы легкие Да, нет, что-то слышала 15 секунд вашего времени Вам удобно ответить? Удобно Вы знали, что в апреле предстоит голосование по поводу поправок? По каким поправкам? В Конституцию, будет 22. апреля А у нас в Конституции нет, это проект Конституции. Вы вообще-то, как бы, немножечко, наверное, не в тот момент попали Ну ладно, давайте так Какие у вас там поправки собираются делать? То, что людей сделать совсем идиотами. Загнать их в быдло. Нет. Ну как нет, мы да? Мы ну вы выбираем поправки Нет, а я вот вам скажу, поправки должны были сначала везде разместить. И одним пакетом документов ни один законопроект не принимается. Тем более, Конституция. Конституция не меняется в априоре. Вы понимаете, сами, что вы предлагаете? Мы Вы попадаете под 54 статью, молодой человек. Это предательство Родины. Вы заблуждение людей заводите. Поправки одним пакетом по двум документам никогда не могут проходить. Это должен быть референдум. А для референдума что надо делать? Это написать новую конституцию. Согласны? Законодательство хорошо знаете? Согласен. Так. Второй вопрос. Мне просто, пожалуйста, огласите весь список вопросов. У вас работа, мне просто интересно стало. Вы знали про то, что предстоит голосование по поводу поправок? Ну, это везде гласят об этом. Вы планируете принять участие в голосовании? Смотрите, граждане какой страны сюда должны прийти? Голосовать? Граждане Российской Федерации. Так, а вы гражданство Российской да. Федерации принимали? Я лично не принимала. Я из гражданства СССР не выходила. У меня есть определенные документы, которые я подавала, и мне запросы от... пришли. Скажите мне, пожалуйста, гражданин другой страны имеет право голосовать за какие-то подправки? Я думаю, что нет. Соответственно, я не иду. Потому что я являюсь Значит, гражданином я? другой страны. И третий вопрос мне тоже интересен. Третий вопрос о том, определились ли люди с позиции, поддерживают ли они поправки или против них? Ну, здесь опять же вопрос, да? То есть я вам рассказал полностью по полочкам. Тот, кто собирается менять какие-то поправки, они считаются с людьми недееспособными, это раз. Во-вторых, которые приходят, вы сами знаете, это просто подушевные книги, где у них прямо конкретно прописано, что это книга рабов. И это два, то есть это официальные документы, которые по запросам приходят. Если интересует человека, которому все равно, ему все равно, куда его потащат. И как можно какие-то поправки вносить в несуществующий проект, вернее, в существующий, но проект неутвержденной Конституции. Эта статья какая у нас хорошая? Два года лишения. Вот мне интересно, сколько идиотов к вам пойдет? А вы другой раз задумайтесь, гражданином какой страны вы являетесь. Если у вас есть свидетельство о рождении СССР, то, соответственно, вы не выходили из гражданства. И гражданство ИРФИ вы не принимали. Соответственно, у нас что получается? И вам мозги пудрят, и над нами издеваются. Вы согласны? Да, согласен. Ну, другой раз задумайтесь, на какую вы корпорацию работаете. Потому что у вас самих здесь растут дети. Вы видели вообще эти поправки? Ювенальные вас устроило там по ювеналке, что придет? То есть вы будете Я своих... Я А, вы не видите альтернативы. У нас есть хорошая альтернатива. У нас Конституция 1977 года на данный момент работает. Ее никто не упразднял. Она действующая. Страна у нас есть, СССР. Оно действует на данный момент. И Рейфия у нас есть, где, если по их Конституции смотреть, шельф, континентальное дно и вода. То есть у них границ нет вообще, у них территории нету. Они у нас находятся за 200 миль от берегов от наших. Есть альтернатива, если внимательно это почитать? Если будет интерес, телефон запишите, я подскажу, с какой области, я вам подскажу, кому обратиться. Люди вам там популярно объяснят. То есть мы на данный момент проводим установление границ и входим в свое правовое поле именно по СССР. Демаркации границ не было. То есть у нас республики даже не считаются отделенными от нас. У нас так и остался общий союз. Спасибо за ответ. Хорошего вечера. До свидания. Я вас услышал и информацию изучу. Хорошо. Всего доброго.